приветствую вас на моем канале спасибо что зашли посмотреть это видео сегодня я буду э, припаивать колодку к э, плате тюнера ldg electronics z100 для того чтобы э, была возможность запитывать его в полях вот например вот такой вот батарейки это э, батарейка типа крона стоит она по-разному есть кроны и по 60 рублей и по 300 и по 900 ну вот была куплена вот такая вот крона и вот такая колодка для подключения этой батарейки на обратной стороне тюнера указано что его можно запитать в диапазоне от 7 до 18 вольт батарейка крона имеет напряжение 9 вольт чтобы разобрать тюнер нужно открутить четыре винта с одной стороны, два с одной стороны и два с другой, то есть всего четыре. Я уже их заранее открутил. И обратить внимание нужно на вот эту область, около кнопки. Сейчас я покажу ее поближе. Около кнопки мы видим как раз два контакта, промаркированная минус и плюс сюда и нужно а, припаивать колодку, которую вы хотите подсоединить а, батарейку ну и берем колодку и припаиваем ее к контактам хорошо, в этой колодке контакт уже луженая, правее это плюс что левее это минус теперь можно измерить напряжение в элементе питания такая большая шляпка это минус и маленькая шляпка это плюс 10 вольт теперь подключим элемент питания к колодке и элемент питания внутри можно э прикрепить на двухсторонний скотч корпус металлизирован нужно смотреть внимательно чтобы не касалось каким-то компонентом микросхемы ну, вот примерно вот так я думаю что с реле ничего не будет вот мне ну, можно проверить режим когда тюнер работает режим в обход тюнера вот. сейчас подключим трансиру. посмотрим как работает в составе трансивера собрал тюнер подключил антенну и передающие кабели от трансивера, не подключал питание трансивера, не подключал управление трансивера радиоинтерфейс попробуем как он будет работать от кроны 9 вольтовые. так, у нас ЧМ модуляция, проверяем мощность ну, делаем, пускай будет так а, зажимаем клавишу на тюнере и нажимаем тангенту ну вот подстройка произошла успешно. Алло, алло. Ну вот, собственно, КСВ Единица. Спасибо, что посмотрели это видео. В описании будут ссылки на э, те каналы, которые натолкнули на идею о, снять это видео. Всем спасибо, всем пока.